Жить уже не первый год Верить, что пройдет не звать Ты, наверное, не придешь Ты снова не придешь Я устану ждать Мы на разных полосах На разных полюсах Среди чужих людей Но жаль, что это только я Бросяю якоря посреди морей Медленно падают часы Ходит вокруг меня печаль И снова в душе моей Живет февраль, февраль, февраль, февраль. О -о -о -о -о. А -а -а. Спать в холодных простынях, слушать тишину и думать о тебе. Знай. Я помню наш февраль Я не умею врать Самому себя Февраль, февраль